Всем привет меня зовут кузнецов никита вы смотрите канал настольный теннис для всех сегодня хотел бы вам рассказать об одном из упражнений который позволит заставить двигаться ваши ноги и позволит при игре на счет более удачно занимать позицию как по-научному называется это упражнение наверное даже не скажу ну добавлю что это игра в укоротку с последующей атакой справа. Давайте посмотрим видео, на котором более подробно рассмотрим данное упражнение. Итак, вообще в чем суть данного упражнения? Вы э, стоите в средней зоне э, при такой же позиции, как вы принимаете подачу. И э, ваш оппонент играет э, укороченные подрезки. То есть вы отыграли укоротку, заняли исходную позицию, отыграли, Заняли исходную позицию. И вы должны постоянно ждать, что ваш соперник отрежет вам длинно, и вы должны будете атаковать. То есть, таким образом, вы отошли, сразу на исходную приготовились. То есть, вы не должны стоять а, на столе вот таким образом, потому что если вам подрежут живот, длинно, быстро, вы не успеете отыграть. Итак, еще раз. Отыграли, стали на исходную, приготовились. Также слева, приготовились. И теперь давайте посмотрим на видео уже с мячом, как это упражнение выполняется. И хотел бы дать еще один небольшой совет, со своим напарником вы должны договориться, чтобы резал он длинно в любой из мечей. то есть, например, вы ему сказали, давай раз-два, третий ты режешь длинно, нет, тут должен быть эффект внезапности, потому что если не будет внезапности, вы уже будете знать, то есть вы отыграете раз у короткую, два, у вас не будет движения назад, и тем самым смысл упражнения потеряется, вы должны всегда быть готовы, то есть вы отыграли, сразу стали, отыграли, сразу стали. Ваш напарник может резать вам и сразу первый мяч, может резать шестой мяч. То есть здесь, еще раз повторюсь, должен быть эффект внезапный. И в конце хотел бы дать один совет, который поможет более эффективно и максимально использовать тренировочное время. Выполняйте это упражнение с большим количеством мячей, чтобы не ходить их, не собирать и не тратить свое время. Таким образом ваш тренировочный процесс будет более эффективным и даст результаты в более сжатые сроки. Всем пока, подписываемся и ставим лайки. На связи был Кузнецов Никита, канал Настольный Теннис. Играем, настольный теннис и не забываем ходить в спортзал.